друзья всем привет у нас по прогнозу в украине уже передают морозы на следующей неделе там до минус 5 до минус 6 я вижу видео по прогнозу а это значит что пора уже готовить сало солить его запекать и так далее и так далее разные варианты я хочу сегодня поделиться с вами на мой взгляд очень интересным рецептом я это не моя фантазия я подсмотрел этот рецепт на одном японском канале youtube очень понравилось необычно я взял подчеревок, вот такой красивый, обшмаленный в соломе. Кстати, хочу вам акцент на этом делать. Всегда покупайте сало на базаре, потому что вот как я. И выбирайте обшмаленный в соломе, он пахнет дымком. Это хороший хозяин, он заколол свинку, обсыпал ее соломой, поджег, и она там дымком обдалась. Очень вкусно. Но есть другой вариант, тоже закололи, включили газовую горелку, обшмалили ее до черного цвета, взяли тряпку с теплой водой, вымыли. И тогда цвет кожи такой однородный розовый и запаха абсолютно никакого, ну сала сало Поэтому рекомендую покупать обшмаленную в соломе, обшмаленную в соломе свинину. Для приготовления данного рецепта мне понадобится не только сало, мне еще понадобится смалец. Это внутренний жир, с него еще делают шкварочки. Я взял 3 килограмма э, смальца, я его перетоплю. В общем, не буду вам сейчас рассказывать, посмотрите в процессе. Сначала я хочу э, разогреть грильевую сковородку как можно сильнее. Как только сковородка разогрелась, я хочу дать салу рисунок. Я сейчас его положу на разогретую, хорошо разогретую сковородку. И немножко поджарю, что ли. Давайте попробуем. Я постараюсь делать максимально приближенный рецепт так как я его видел на японском канале по моему очень симпатично сейчас даже можно чуть-чуть посолить мы же соленое сало делаем в принципе достаточно рисунок сделан можно отставлять теперь приступим к следующему этапу надо смалить жир этот немножко почистить тут пленка есть на нем которую надо удалить Удаляется она достаточно просто Ее главное подковырнуть Вот она Нарезать надо достаточно такими крупными кусками. Он растопится и останутся шкварки. Как только нарезали первую партию, потому что еще на самом деле резать много, буквально половину, наверное, порезал, можно поставить, взять большую, большую кастрюлю, поставить ее на печку и потихонечку. Добавлять жир. Сейчас его буду вытапливать. И нам не нужно его жарить, нам нужно его топить. Для этого я убавлю температуру. По звуку, слышите? Если начинает жариться, характерный звук, да? Медленно, на медленном огне он должен таять. Все, жир я нарезал. Последний кусок отдельный, который был, даже просто рвал его руками уже, потому что он был тонкий, листовой. Можно забывать, закрывать крышкой и подготавливать сало. Оно уже остыло, сейчас я его нарежу. Такими удобными кусками. Так вот. Теперь я его нашпигую чесноком. Причем... Нашпигую, это, наверное, условно сказано, потому что она не очень сильно получится прям со всех сторон нашпиговать. Но ничего страшного. По одному отверстию в серединку как можно больше чесночка можно загрузить. Прям крупно порежу. Там можно на 2 разделить. Сало очень красивое. Ну просто обалдеть. Вот так получилось. Теперь нам же надо соленое сало. Поэтому добавляем еще соли. Я думаю достаточно. Сейчас я его перемешаю. И пусть оно стоит, пока жир растапливается. Вытапливание жира подходит к концу. Если вы хотите чтобы шкварки вот были вот такие темные в конце можно добавить температуру вот сейчас даже дым дымок идет слышно что подгорает теперь переходим к следующему этапу к заключительному этапу приготовления сала сало Опускаем в жир Процедура достаточно опасная Аккуратно Видели, да? Температуру лучше сделать минимальную. В общем, процесс такой, я вам скажу, достаточно опасный. Немножко много жира было, либо надо больше тару. Сейчас сало я все бросил. Чеснок весь добавлю. Хочу, чтобы он отдал свои вкусы салу. Температура печки у меня сейчас на самом минимуме стоит. При этом очень сильно кипит. Но сало я вам хочу сказать получается то что нужно вот как как я видел ай-яй Я вам хочу сказать, заключительный процесс происходит, ну просто мгновенно практически. Смотрите, какое чудо выходит. Да, оно уже готово, ребят, уже готово. Я выключаю и сейчас ну, вот прям за, перейдем прям к заключительному уже этапу. Заключительный этап, берем банку, перекладываем туда сало. Теперь берем ложку, пускаем в банку и заливаем жиром. Ложка, чтобы банка не треснула. Вот такой жир получился. Сейчас я эти банки отправлю на балкон, чтобы жир застывал. А потом, когда это все остынет, мы попробуем, что же у нас получилось. А получилось у меня, по-моему, очень шикарное сало. Сейчас я его достану и попробую. В ютубе есть один минус. Он не передает запахи. Если бы вы знали, как это все пахнет вкусно. С горчичкой. С чесночком. По-моему, мне удалось вам передать то, что я видел. И да. Чем мне этот способ понравился? чесноком, кстати, тоже обалденно. Он взял меня тем, что сало можно долго хранить в смальце. Готовится оно, можно сказать, в собственном соку. И этот смалец дальше можно использовать, особенно на нем будет очень вкусно жарить картошку. Попробуем чуть позже. Подписывайтесь. А с меня вкусные ролики. Сала, обалдеть. Все, пока.